Как многого мы могли бы достичь, если бы не наша сила воли, которая изо дня в день проигрывает мимолетным удовольствием? По сути, мы просто наплевательски относимся к имеющемуся времени и тратим его сначала на лень, а потом на то, чтобы поругать себя за ее очередное проявление. Хватит! С вами Алексей Леведев, и сегодня мы разберемся в том, что такое сила воли, а также как ее прокачивать. Подписывайтесь на мой канал, и давайте начнем! Сила воли ⁇ это умение человека добиваться поставленных перед собой целей, несмотря на различные обстоятельства, физические возможности, окружение, лень и настроение. За силу воли отвечает префронтальная кора и занимает самый большой процент от всей поверхности мозга. Главная задача префронтальной коры в том, чтобы склонять мозг к тому, что труднее. I love these lazy <плэк> Например, если вам проще поваляться на диване, она заставляет вас заняться спортом. Если вам проще посмотреть сериал, она напоминает, что нужно заняться обучением. В общем, если вы делаете что-то, что вредит, она доносит причины, по которым это делать не нужно. Бывает, префронтальная кора отключается совсем. Это происходит по причинам самого разного рода. К примеру, вы получили травму, выпили алкоголь или просто рассеяны. В такие моменты человек может делать такие вещи, которые раньше себе позволить не мог. Only the shadows of their eyes. Например, покурить, особенно если раньше он курил, оскорбить кого-то, хотя в обычном состоянии мог себя сдержать. Если говорить о предпринимателях, то сила воли это то, без чего вы с успехом поедете по разным дорогам. Будучи ответственным не только за себя, но и за свое дело и команду, вы изо дня в день должны заставлять себя вставать и работать на благо вышеперечисленного. А каждое послабление будет бить по вам с удвоенной силой. Думаю, ни у кого не осталось вопросов к значению силы воли. А значит, самое время разобраться в том, как же прокачивать этот скилл. Вспомните выражение, которое каждый из нас слышит с самого детства. У него нет силы воли. Оно в корне неверно. Сила воли определенно есть в каждом, просто у кого-то развито лучше, а у кого-то хуже. Развитие силы воли – это борьба со своими слабостями. И чтобы стать лучше, необходимо быть собранным и дисциплинированным во всем, чем бы вы ни занимались. На эту тему в конце 60-х и начале 70-х годов в Стэнфорде была проведена серия исследований отложенного удовольствия. В этих исследованиях детям предлагали выбор между одним небольшим вознаграждением, предоставляемым немедленно, и увеличением награды вдвое, если они смогут терпеливо ждать ее в течение короткого периода, во время которого экспериментатор покинул комнату, чтобы вернуться после ожидания. В качестве вознаграждения использовали зефир, печенье или сухарик. В последующих исследованиях ученые обнаружили, что у детей, которые были в состоянии дождаться увеличенной награды, как правило, жизнь складывалась более благополучно. Такие выводы были сделаны по их сатам, уровню образования, индексу массы тела и другим показателям качества жизни. Посмотрим человека, который хочет бросить курить. Разумеется, сделать это одним днем крайне сложно. Идти к избавлению от негативной зависимости нужно постепенно. Установите себе лимит сигарет на день и через пару дней снижайте этот лимит. Таким образом вы будете развивать самодисциплину, а ваш организм не переживет стресс. Еще один пример – спорт. Уверен, что каждый хотя бы раз в жизни покупал годовой абонемент в зал, а по пришествии некоторого времени попросту забивал по причине пропуска тренировок и в итоге вместо того, чтобы сходить один раз в неделю, вместо обещанных себе трех, выбирал не ходить вовсе. На эту тему, кстати, у меня уже было интересное видео, ссылочка будет вот тут. Так вот, для того, чтобы становиться лучше, не обязательно ходить в зал три раза в неделю и корить себя за пропуски. Спорт – это дисциплина, и если в какой-то день вам не удастся сходить в зал, просто уделите 10 минут физическим упражнениям дома. Это даст вам лишний повод для гордости и закалит характер, потому что вы найдете альтернативное решение в сложившейся ситуации. Еще я рекомендую вести в свою жизнь так называемую челленджи. Тем, кто хочет похудеть, может повесить на холодильник табличку с текстом 20 приседаний и каждый раз, когда вы будете проходить к нему, выполнять условия челленджа перед тем, как залезть внутрь. Теперь про собранность. Не секрет, что человек более собран в состоянии покоя. Ровно как в состоянии стресса, вы склонны совершать необдуманные действия. Самый простой пример. Зайти голодным в магазин. Наверняка вы замечали, что в состоянии голода человек покупает гораздо больше, чем планировал изначально Warren Sapp is a hungry man. Рассмотрим ситуацию под микроскопом Представьте, вы голодны, подходите к прилавку с какими-то снеками, И ваше сердце начинает биться быстрее Вместе с тем, разумеется, повышается уровень стресса Подобные ситуации случаются с нами сплошь и рядом Поэтому, чтобы управлять собой, вам необходимо найти полезный способ снятия этого самого стресса от себя я рекомендую такие инструменты, как чтение, прогулка, спорт, медитация Медитация, в частности, это один из самых эффективных способов приобрести массу полезных навыков самоконтроля Таких, как собранность, выносливость, умение справляться со стрессом, самопознание И напоследок, не забудьте окружить себя нужными людьми мы все живем в обществе, и его влияние на нас достаточно велико. Поэтому, если хотите добиваться успеха, окружите себя людьми, которыми движут схожие цели. И гарантирую, за счет взаимной мотивации каждый шаг будет даваться проще всей вашей команде. Сегодня мы поговорили об общих понятиях силы воли. И я надеюсь, что смог мотивировать вас на то, чтобы начать работать над ней. Как я говорил выше, добиваться успеха проще в команде. Поэтому, если тебе интересно начать становиться лучше, подписывайся на канал. И на мои соцсети. Также не забывай ставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Пора делать жизнь друг друга лучше. До скорых встреч.